После новостей, я Ксения Черепанова, здравствуйте. Мы продолжаем начатый в новочах, новостях разговор про мост через Качу, который, как вы знаете, мост не открыли. Мне кажется, дело даже не в налогах и не в деньгах. А нам, Красноярцы говорят о том, что их беспокоит, то, что на их взгляд, городские власти слишком снисходительно относятся к данной ситуации. Обо всем этом будем говорить с нашими гостями первый заместитель главы Красноярска, руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Игорь Титенков, Игорь Петрович, добрый вечер. И депутат городского совета Красноярска, Константин. Владимир Ильич, Владимирович, Константин добрый вечер. Добрый вечер. А, вопрос обоим сразу же. А, кто виноват? Ну, кстати, Хамшу Креевич нам советовал интересоваться больше, что делать, и с кого начать. Об этом мы тоже поговорим. Но сначала все-таки, кто виноват, на ваш взгляд, в том, что мост так и не могут открыть. Да, действительно, сегодня предполагалось открытие моста через скачу. После капитального ремонта подрядная организация была уже предупреждена первого. Сентября закончился вообще контракт, но был дополнительно еще составлен график до 15 сентября, уверял подрядчик, что выполнит все работы. Мною в 7 утра был создан штаб, чтобы посмотреть, выполнена работа или нет. Естественно, в ходе обхода, осмотра данного моста видно о том, что есть большие вопросы, связанные с тем, что он не полностью выполнен этот ремонт, нет и пешеходной доступности, отсутствие асфальтного покрытия со стороны Майорчика, поэтому, соответственно, были, было принято решение, решение о невозможности открытия данного моста, потому что, ну, во-первых, это небезопасно, во-вторых, э на сегодняшний день действительно это, ну, просто-напросто не выполнение контракта. Ну, то есть, резюмируем, виноват подрядчик, на ваш взгляд? Совершенно верно. Хорошо, спасибо огромное, Константин Владимирович. На ваш Вы взгляд, знаете, кто вот виноват в данной немного, ситуации? И... Формальный, конечно, подрядчик. Но дело в том, что проблема более серьезная. Вот эти бесконечные штабы, да, вот эта военная обстановка, на самом деле, это совершенно неправильный подход. Должны работать законы. К сожалению, сегодня федеральный закон, согласно которому у нас проходят все конкурсы и тендеры, да, и аукционы на выполнение работ, он не очень совершенный. У нас сегодня есть примеры, когда подрядчики падают не то что до нуля, а доплачивают городу за то, что взять какой-то подряд. Совершенно понятно, что цель этих подрядчиков не выполнить работы, а исполнители другие свои цели. Вот, к сожалению, проблема с федеральными законами, которые сегодня регулируют вот эту деятельность, они, она есть, она очень большая проблемная. А вторая проблема, на мой взгляд, в том, что сегодня репутация ничего не стоит. Сегодня для предпринимателей сорвать сроки работ, ну, для них-то не, не, не есть как бы, какая-то большая проблема, они легко платят штрафы и дальше продолжают работать. Вот пока у нас не будет репутация важнейшим экономическим фактором, пока когда люди начнут бояться потерять лицо, да? Только после этого мы увидим ну, ситуацию, когда все будет делать срок, и не нужно будет эти штабы собирать, там, бесконечные фронтовые предупреждения делать. Хватит этого давайте спокойно работать. А вот если к вопросу, с кого начать. Я могу предположить про компанию СибМост, вернее, компанию СибМост из Новосибирска. Известно, откуда наш губернатор. Я могу предположить, что такое поведение компании у которой много контрактов и много важных контрактов, ведут себя таким образом именно поэтому. Я предполагаю. Хотел бы еще рассказать о том, что вот очень важная деталь, что в этом году, несмотря на сложность социально-экономического социально положения, то есть мы из 90 объектов сегодня да, в городе, 69 объектов сегодня они исполнены. Осталось у нас порядка 21 объекта, которые, значит, сегодня еще необходимо доработать, доделать. И я бы все бы это не мешал все в целом, да, это факт состоялся. Подрядная организация, не только мостотряд номер 7, привлечен к ответственности финансовой, то есть в отношении его будут ведется претензионная работа. У нас вопросы были и по Молокову, значит, о том, что у нас подрядная организация привлекалась к ответственности, поэтому... На сегодняшний день я скажу следующее, что это не говорит о том, что мы должны только в отношении одной компании что-то предпринимать. Мы в целом все требования одинаковые, и поэтому для города главное, чтобы был сдан объект вовремя, качественно, и соответственно, как говорится, он эксплуатировался, для населения, был, был удобен для эксплуатации населением города. Ну, мое личное мнение, что такие серьезные подряды должны выполнять компании красноярские, потому что это в том числе и налоги, которые в городе остаются. И, к сожалению, сегодня вот таких серьезных организаций, которые могут такие работы выполнять, в городе практически не осталось. Поэтому нужно сделать все для того, чтобы у нас появились свои местные подрядчики, которые готовы такие работы выполнять. Тогда это будет для нас большой плюс, большой плюс. Так есть повод, на ваш взгляд, у красноярцев все-таки волноваться, когда мы живем в такой ситуации, когда у нас бесконечное количество... Друзей, друзей и так далее. Есть повод волноваться на ваш взгляд? Вы снисходительно относитесь к подрядчикам? Или нет? Допустим, на сегодняшний день в городе Красноярске контролирует работу подрядных организаций управления дорог и благоустройства, контролирует, как говорится, не выбирая, кто с какой организацией и, может быть, с какого направления да, для. Управление дорог и благоустройства все одинаковые. Поэтому сегодня, ну прямо скажу, досталось мостотряду номер 7. Естественно, это может быть даже определенные, определенные, как говорится, вопросы другим компаниям, которые должны более внимательно относиться к данной проблеме и вовремя сдавать объекты и качественно. Я понимаю, правильно я понимаю, что вы злы на них? Ну, видите, не скажу, что я злой, ну, так вот. нет, я скажу, что не злое, а в том плане, что должно быть, если контракт подписывается, если компания выходит на, на подряд на торги, она должна осознавать свою ответственность. И, конечно, мы берем на себя город, ответственность перед людьми, и нам неприятно, конечно, выслушивать, допустим, те, те моменты, которые, допустим, сегодня иной раз происходят по причине того, что ну, с подрядной организацией приходится именно таким образом разбираться. И, и, допустим, мы считаем, что мы все-таки правильно поступили, будем также поступать, лучше все-таки объект доделать до качественного состояния, чем, допустим, где-то похлопать по плечу и, ладно, давай перейдем. Ну, то есть между уже желанием поторопить скорее и тем, чтобы работы были выполнены качественно, вы выбираете все-таки второе. Задержимся, но сделаем лучше. Конечно. Константин Владимирович, ну а вы как... Просто Красноярск, даже не депутат городского совета, у вас вызывает беспокойство то, что происходит с точки зрения, вот, ну, может быть, снисходительного отношения, о чем говорят красноярцы, к вот, подобного рода? Ну, я, я, я, я, я, думаю, я думаю, не, не стоит как бы, так голосом, да, кто с кем связан, но еще раз хочу подчеркнуть, сам факт того, что компания не Красноярская, для меня как бы, это, ну, ситуация не очень как бы, приятная. Я категорически за то, чтобы все работы выполняли жители города Красноярск. Ну, они живут только... здесь, их можно спросить, как бы они никуда не убегут. Компания Сибмос, Сиб, Сиб, конечно, компания серьезная, но нам, нам, должны, нам нужны свои компании местные красноярства. Вы же предприниматель? Да, предприниматель? Вы знаете серьезных строителей, которые бы могли за это браться? Почему они не берутся? <связано> Вы знаете, у нас, к сожалению, к сожалению, да, сегодня мы что наблюдаем? Мы сегодня наблюдаем банкротство дорожников в городе Ачинске. Мы сегодня наблюдаем э, ситуацию, когда на, на, на ремонт дорог на востоке края дошли тоже компании с Иркутска, у нас многие края, наши дорожники краевые теряют подряды. К сожалению, сегодня получается так, что подряды выигрывают компании не Красноярск. Но если исходить из тезиса, что все, что происходит с человеком, происходит по его собственной вине, то это же наша вина общая, что у нас везде там откусили, здесь откусили, все разобрали по частям, а в большом Красноярском крае строить некому. Эритарически. Для этого должно быть госуправление, должна быть государственная политика, краевая государственная политика, которая поддерживает местные, краевые, городские компании. Просто потому, что они жив, находятся здесь, платят налоги здесь. И люди, которые работают как бы, в Красноярске, опять же здесь живут. Ну вот Игорь Петрович, я думаю, не может так сказать. Да, я вот поддерживаю красноярцев, потому что вот они мне нравятся, и потому что они красноярцы. Правильно, ведь есть жесткая система торгов, контрактов и так далее. Совершенно верно. Есть законом предусмотрен порядок проведения торгов, и, соответственно, все выходит в плоскость законности, кто будет э, работать на э, работах, на, э, на дорожных работах. Но я скажу, что, опять же, э, не хотел бы сильно драматизировать ситуацию, э, как бы то ни было, еще раз говорю, мы проводим со всеми подрядными организациями, у нас еженедельный штаб, и у нас подрядная организация, вот у нас устранение колейностей было буквально, значит, мы закончили на Октябрьском мосту. Три семерки у нас, значит, мост делается, у нас разные подрядные организации, сейчас остались деформационные швы там сделать, да. Значит, у нас улица Дубровинского, то есть, в принципе, я скажу, что нельзя сказать, что полностью одни и те же делают одну и ту же работу. А вот у нас есть у телезрителя вопрос к вам, почему такие крупные объекты строят всего за полгода? Это на, на примере, допустим, моста, да? Я Скачу. так понимаю, да. Видимо, наш телезритель считает, что такой мост построить за полгода нереально. Я не, я не знаю. Нет, мы, во-первых, это не просто так мы принимаем решение. Во-первых, делается проект, да? Проектом в любом случае прописываются все характеристики, когда этот объект должен сдаваться, сдаваться да? Поэтому здесь речь идет, можно разделить так, на капитальный ремонт, да, ремонт дорог, это одни сроки, они гораздо меньше, а есть реконструкция, это гораздо дольше. Поэтому э, на сегодняшний день те работы, которые запланированы были из дачи 1 сентября, вполне э, полгода, нормальные да, с, сроки для такого уровня моста. Через скачу. И я скажу следующее. Мы продолжаем значит, контролировать эту ситуацию. У нас следующий мост значит, через скачу по улице Белинского. Там тоже очень важные работы. Поэтому там другой подрядчик. Да, поэтому я думаю, что здесь, вот тот подрядчик, который сегодня ответственен за несдачу этого объекта, он должен просто взять, взять себя в руки все, все, что возможно, но качественно доделать этот ремонт моста. Ну, будем надеяться, что они в руки себя возьмут. Один короткий вопрос, напоследок, потому что заканчивается наша программа. Когда, в общем, вся эстакада будет запущена на Брянской, Второй Брянской? По контракту ожидается окончание работ до 1 августа следующего года. Спасибо огромное. Константин Владимирович, а... Коротко тоже. А вы как депутат, что можете сделать для того, чтобы жестче контролировать данные вот, ну, происходящие ситуации? И наши мы, деньги. Мы, мы очень жестко контролируем, Игорь Петрович как бы не даст обмануть. Я, наверное, один из тех депутатов, который замучил письмами буквально ежедневными департамент городского хозяйства. То есть мы очень жесткой ситуации контролируем. Письма вы пишете, а сроки сдвигаются. А мы подаем потом письма в прокуратуру. Мы на них жалуемся, мы кого как бы, требуем ответа. Поэтому мы, спо мы, споко уже. мы спокойно им жить не даем. Не, а для того, чтобы проблема же кардинально, необходимо, еще раз говорю, первое, менять федеральные законы, а во-вторых, необходимо формировать вот такую атмосферу среди предпринимателей, где репутация будет чтобы, ну, важнее всего. Избирайтесь, Константин Владимирович, дальше и меняйте уже федеральные законы, потому что это все законодателя. Правильно я понимаю? Удачи вам, спасибо, что пришли спасибо. к эфир, эфир. Вам тоже большое спасибо. спасибо. Это была программа «После новостей». До встречи в эфире. Добрый вечер еще раз. Эфир новостей ТВК продолжается. И мы готовы выслушать мнение наших зрителей. Напомню, сегодня мы обсуждаем многострадальный мост через Качу, который строили-строили и так и не построили пока. Он должен был сегодня открыться, но, увы, этого не случилось. Итак, у нас есть звонок в студии. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Тимофей. Угу. Что вы думаете по этому поводу, Тимофей? Ну, мне хотелось бы сказать, что... Проблема не только у города Красноярска существует сдача объектов, мне кажется, вообще на всей территории Российской Федерации. И проблема, она, на мой взгляд, скрыта вот как раз в федеральном законе 44 ФЗ, о контрактной системе. Uh -huh. Это весьма неповоротливый закон, в рамках которого администрация вынуждена функционировать что создает ну действительно проблемы. Ну, понятно, это что... то, о чем говорили в программе «После новостей». Но э, я так хочу сказать, дело даже не в том, что мост не достроили, не построили, не сдали. Мы, в общем-то, как-то научились без него долгое время обходиться, и коллапса не случилось, который, в общем, ожидали. Дело в том, что в отношении даже к, к нам, к жителям, потому что нам пообещали, никто ничего не предупредил, никто не в курсе, что мост сдают, одни не в курсе, другие не в курсе, что его не сдают. Рабочие уверены, что мы все успеем за ночь. И и, и, и вот это вот какой, какой то общая системная недосказанность, недопонимание, недоделки, просчеты. И в итоге вот моста сегодня нет. Ну, это факт. Вы, вы сейчас просто изложили факт. А я говорю о проблеме, угу. которая ну, действительно существует в Российской Федерации. Что ж, понятно, спасибо. Проблема в законе. Какие еще версии мы услышим сегодня? У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Как вас зовут? Валерий Васильевич. Валерий Васильевич, у вас иное мнение, чем у нашего предыдущего зрителя? Понимаете, закон законом, его выполняют все. Но дело в том, что отсутствует ответственность за порученное дело на всех уровнях. Кто подписывает акты, кто забивает гвоздь. Вот прямой пример, скажем, переход с север... авиатора в Северное шоссе. Вы же в курсе? Вы mm -hmm. все время транслируете, как те, и там провалы. Это же все... Все текет из-за из безответственности из из из на всех уровнях. Как это изменить? Ну, как изменить? Власть должна воспитывать mm -hmm. себя и нас. Понятно. Спасибо большое. Сейчас короткий перерыв. Мы услышим полезную информацию, затем продолжим. Наш телефон 265-45-00. Недостроенный мост через Качу – тема сегодняшнего обсуждения со зрителей У нас есть звонок в студию. Добрый вечер, говорите. Алло, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такое, знаете, мнение, почему у нас такое, вот, ну, получается, что там недоделки, там недоделки. Тут виновата вся наша команда. И, как сказать, и депутаты, и губернатор, и администрация – у них нет слаженной, ну, единого такого чагалика, как сказать. У них как лебедь, рак и щука. Один в одну сторону тянет, другой другую. А вот были бы они дружные, тогда было бы совсем другое дело. бы. Ну что, спасибо за, за такое мнение. Надеюсь, вас услышали. И еще один звонок в нашу студию. Мне режиссер подсказывает, что это Егор Флофоролов, известный наш общественный деятель, автомобилист. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот как раз хотелось бы рассказать о том, что вот, к сожалению, нас власти ввели в заблуждение, и вот когда делался... Перекрытие вот этот объезд реки Кача, нам всем говорили о том, что Кача перекрывается из-за того, что соблюдается безопасность, так как будет одновременно делаться два пролета, то есть нижний уровень и верхний уровень. Mm -hmm. На сегодняшний момент у нас даже не успевает нижний уровень доделать. Это говорит о том, что ну, в следующем году у нас опять будет перекрываться мод для того, чтобы делать верхний уровень. То есть автовладельцы, грубо говоря, стоя в пробке восемь месяцев, будут в следующем году еще восемь месяцев стоять и все будут по той же самой а... схеме ездить. Но то есть мост. При что. что автомобили у нас увеличивается, представьте, что будет. Страшно представить, это, честно говоря, вот я, например, про это не знала. <с> про то, что будет готова-то только часть моста. Ну что ж, спасибо за информацию. Егор Фролов позвонил к нам в эфир. Сейчас минутка полезной информации, затем продолжим. <с> Мост через Черескачью, Вы не слаженную работу властей подрядчиков. Обсуждаем сегодня с нашими зрителями. Есть звонок в студию. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер. Здравствуйте, говорите, что вы я думаете? Слушаю, я... Что вы думаете по поводу того, кто, кто же все-таки виноват и как сделать, чтобы у нас, ну, не было таких ситуаций, потому что получается, как будто нас обманывают, я обещают считаю, не так. сделают, обещают не сделают. Ага. Я считаю так, что такие крупные масштабные объекты торопить э, с быстрым, как бы, вводом их да, в эксплуатацию нельзя. Mm -hmm. Нельзя торопить строителей, потому что э, за период как бы, постройки этого моста могут быть всякие как бы, форс-мажоры, что-то там не так пошло, что-то так не пошло. Не может быть у таких объектов какой-то определенный срок. Тем более это мост через Енисей. Если подождите, подождите, речь идет не о мосте через Енисея, в данном случае о мосте через Качу, дорожной Ой, развязки кстати. в районе улицы если Брянской. Если что-то случится, будет кто виноват? Строитель, Нет, правильно? в какой-то части, правильно. конечно, я тоже с вами согласна, потому что сейчас начну срочно, обморочно, впереди все быстро-быстро делать, и не факт, что качественно. Будем надеяться, что, конечно, все сделают хорошо. Еще один звонок в нашу студию. Добрый вечер, говорите. Алло. Да-да, говорите, здравствуйте. Здравствуйте, меня Павел зовут. Угу. А, суть в следующем. Я считаю, что во всем виноваты наши вот эти вот э, тендеры, которые в того, как, на сегодняшний день. Я считаю, что есть компании, которые готовы на сегодня выполнить все обязательства и по качеству, и по строкам. Вот. Но а, происходит следующим образом. У нас а, такое решение, что... Мы решили, что дешево, значит, должно быть качество. Такого быть не может. Вот. Понятно. Спасибо. Видимо, эту кэзи-компанию нужно заносить в красную книгу. А, ну что ж, спасибо большое. Вот такие были звонки сегодня. Напомню, обсуждали мы мост через Качу. Наш телефон 265-45-00. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Добрый вечер. Это эфир программы После новостей. Меня зовут Илья Зайцев. Мы работаем в прямом эфире. И сегодня обсуждаем ситуацию с мостом через качу, который, напомню, в марте закроют на 8 месяцев на ремонт. Эту тему обсудим сегодня с нашими гостями Владиславом Логиновым, заместителем руководителя департамента городского хозяйства. Добрый вечер, Владислав Анатольевич, спасибо, что пришли. И Егор Дмитриевич Фролов, координатор Красноярского День Федерации Автовладельцев России. Добрый вечер. Добрый вечер. А, Владислав Анатольевич, скажи, пожалуйста, когда стало понятно, что мост нужно будет закрывать? Мы. Мониторинг проводили ежегодный, еженедельный. Мониторинг – это текущая работа наших подрядных организаций, которые занимаются содержанием всех инженерных сооружений. Данное инженерное сооружение построено очень давно, это примерно 1972 год. Значит, с того периода никакие капитальные работы по этому объекту не производились. Очевидно, настало время при том потоке, при том серьезном трафике, что состояние инженерного сооружения – расценивается как условно-удовлетворительно и требует необходимо срочного ремонта. Ну, а когда вот срок, когда вы поняли, в этом году или там, в 2015 году будем закрывать? В прошлом году было принято решение, в связи с тем, что выполняются работы по развязке на этом участке улично дорожной сети, было принято решение о том, чтобы параллельно выполнить работы по мосту через реку Кача от Калинина до Брянской. А, Игорь, а, а по вашему мнению, а вот было принято в прошлом году, окончательная схема была обозначена буквально накануне, а, получается, за две недели до закрытия. А с чем связано, что так долго? Так сложно было всем договориться? Ну, вообще, если мы вспомним, да, то ремонт -то должен был быть еще и в прошлом году. Просто там закончились работы, да, и никто этим не занимался, потому что подрядчик вовремя деньги не получил, свернулся и уехал, ушел. Вот, если вы это помните. Если мы говорим о том, что действительно промониторить да, всю ситуацию, если мы, к примеру, мониторили это две недели, да, узнавали, там, со стороны СФУ моделировали этот объезд, со стороны там, управления дорог разрабатывала схема, и поняв, что ни одна из этих схем нормально не разрулит, причем СФУ-то делал заключение 15-20%, а по нашим -то прогнозам – 20% там, и 40% процентов ухудшится ситуация. Ну, по сравнению с тем, что сейчас уже существует, можно было бы и обойтись другим методом. Кинуть временно пролетные, у нас существуют такие железнодорожные пролеты, которые, грубо говоря, полностью перекрывают все русло, не задевая русло. То есть, грубо говоря, даже не надо договариваться с федералами о задевании самого русла. Можно было кинуть эти пролеты и использовать как временное сооружение, не как капитальное, а как временное, хотя бы для вот промежутка ремонта. При условии, да, действительно, Владислав Анатольевич сказал, что мост неизбежно сносить, его надо в любом случае. Потому что мы вот на сегодняшний момент выезжали, анализировали ситуацию. Там один из пролетов действительно уже прям с опоры, уже чуть ли не съехавший. То есть, если конкретно к нему подойти, то он, можно сказать, и аварийный это уже считается. Знаете, ну вот есть вот мнение, да, которое говорит Егор. Вот Вера Андреевна пишет, нельзя ли на качи кинуть какой-нибудь понтон? Есть же у военных то, что мы с вами обсуждали во время рекламы. Давайте прежде всего определимся, что все военные понтонные мосты, они предназначены для перевозки боевой техники в условиях э, боевой обстановки. Они не обеспечивают ту безопасность, которая должна быть обеспечена для обыкновенных граждан в, тек, э, в текущей жизни. Но ну, мы должны понимать, да, и в нашей Конституции записано, что здоровье и э, жизнь, здоровье граждан это основное, и над всеми экономическими э, положениями это все и более является в привилегированном положении. Mm -hmm. Поэтому, естественно, военное оборудование в мирных целях использовать нельзя. Это прежде всего не обеспечит безопасность всех участников дорожного движения. У нас не все умеют двигаться по узким понтонным мостам. К сожалению, трафик там действительно очень серьезный. И рисковать, организуя таким образом движение, но ну, никто на себя не возьмет такую ответственность. Ну, а вот по вашим оценкам, что произойдет, <как> когда все перекроется? До какого момента встанем? Значит, по нашим оценкам, схема организации дорожного движения за год до перекрытия не должна прорабатываться, это обязательно. Делается это буквально максимально приближенное время к перекрытию. Для того, чтобы определить действительно существующий трафик, направление движения, количество транспортных средств, те объекты, которым движется транспортное средство, была проделана гидродинамическая модель проектным институтом, Красноярск-граждан-проект, Егор-проект. Работало два института. Помогал им наш СФУ, Сибирский федеральный университет. Значит, работали ученые. На том совещании, на котором дважды присутствовал Егор Дмитриевич, они свои модели демонстрировали. Демонстрировали модели, они были в электронном виде переданы. По их оценкам, от 10 до 15 процентов дорожная ситуация ухудшится. Но она не станет заторовой. Почему? Потому что Оцениваем ситуацию следующим образом. 10-15% ухудшения ситуации, то есть это мы на 5-10 минут, должны раньше выйти из дома, чем обычно мы выезжаем. И проезжаем тогда в то же самое, за тот же самый промежуток времени в ту точку, в которую мы привыкли приезжать. То есть люди с течением времени, переезжая от одной точки в точку своей работы, они понимают, что в это время... Мне не очень удобно проехать, а чуть раньше, на 10 минут, этого достаточно. Значит, там же, получается, вторая Брянская, которая и так стоит по утрам, и там же... А, я вам скажу так, Илья, вторая Брянская в этой схеме никакого участия не принимает абсолютно. Вообще никакого? Да, принимает она, на самом деле... А, принимает там участие, это основное движение, это улица Майерчика, дальше кольцо улица Калинина, далее опять улица Майерчика, проезд вдоль Гувсина и обратно улица Брянская. Вторая Брянская сливает потоки самостоятельно в сторону Котельникова и никаких заторовых ситуаций со стороны второй Брянской наблюдаться не будет. Ничего не изменится со стороны второй Брянской. А сотрудники дорожно-постовой службы в этой ситуации с ними проводились переговоры? Они что будут? Они будут всех штрафовать, то будет нарушать? Или они будут объяснять, останавливать, предупреждать? Или я нарушать там нечего все определено на дорожно-знаковой дорожно информации, все определено. На том участке улично дорожной сети в час пик и утром, и вечером сотрудники ДПС дежурят, они и будут продолжать дежурить. Они будут контролировать схему, по которой движутся все транспортные средства. А Владимир не могу не спросить, и потом хочу задать этот же вопрос Егору Дмитриевичу, а с чем было связано это еще бурное обсуждение? С тем, что первоначально были сроки чуть раньше, но потом заявили, давайте мы отложим соответственно, перекрытие МОСАД, потому что у нас в Красноярске будет экономический форум. И красноярцы, которые к форуму и так достаточно спорно относятся, теперь относятся к нему еще хуже, потому что для гостей мы не перекрываем, не создаем проблем, а красноярцы уже как-нибудь потом гости уедут, и, и, и все будет спокойно. Ну, давайте определимся. <кхе> Приезд в город определенного количества гостей, оно сопряжено с определенными трудностями. И прежде всего, думая о горожанах, в первую очередь, мы говорим, что в город и так приезжают люди, и существующее передвижение по городу автомобилей, оно и так затруднено, да? Ну и дополнительно еще будут определенные затруднения. Поэтому я не могу сказать, что мы не думали о гостях, но в первую очередь мы думали о жителях города. И все-таки вот эти вот сроки которые всего лишь перенеслись на две недели, они сегодня не связаны с особыми событиями. Они связаны с тем, что нам необходимо доработать определенные моменты. Там а, несколько десятков знаковой информации нужно изготовить, согласно схеме. Схему Егор видел, по-моему, да, и... Да, да. и, и о ней рассказывал видите, что достаточно сложная а, знаковая информация и очень большое количество дополнительной знаковой информации. Мало того, на федеральных дорогах будут транспаранты, которые будут говорить о том, каким образом нужно заезжать в город, чтобы попасть в ту или иную точку. Поэтому все эти подготовительные мероприятия ну, в общем, одним словом, чем лучше мы подготовимся, тем легче нам дальше будет функционировать и жить в условиях Егор Дмитриевич, вашего город ну, как раз если говорить о том, что, э, ну, приблизительно, да, мы согласимся с тем, что срок перенести действительно будут перекрывать кортеджи для того, чтобы проезжали э, высшие чиновники нашей страны, и э, действительно город станет э, и так в коллапс, а тут еще будет хуже но можно было воспользоваться этим сроком и проработать еще варианты, да? но мы почему-то этим не занимаемся. И, к примеру, вот те даже подготовительные работы там, на одних подъездах 10 транспарантов, временный пешеходный мост для пешеходов, установка знаков, установка светофоров, установка видеокамер, дополнительных дорожных знаков, блоков, установка себестоимости, в любом случае бы это хватило бы и рассмотреть вариант, как вот именно установить этот пролет. Зачем? А для того, чтобы на удаленном расстоянии можно было следить за этими светофорами, потому что все светофоры будут еще подключены к удаленному управлению и будут управляться центром управления, который будет в УДИП. Ну и заключительный вопрос, Владимир Анатольевич, а где гарантия, что в это непростое экономическое время, когда мы видим, что один за одним крупные игроки дорожные, строительные отрасли уходят с рынка, а где гарантия, что вот сейчас не, не зайдет компания, а потом что-нибудь произойдет, и они не достроят? Мост разрушат, а нового моста не будет. Знаете, мы оцениваем сегодня уровень подготовки той компании, ее технологическое, техническое оснащение, оснащение специалистами, руководящим составом. Они сегодня находятся здесь все, в Красноярске. Буквально час назад прошло совещание первого заместителя главы города Утитинкова Игоря Петровича с участием всех руководителей 101 Томского моста отряда. Значит, они полны решимости. Все техническое оснащение у них находится здесь. Они готовы выполнять работы и а такой крупной компании, как Сибмост, ну, я рассчитываю, что в ближайшее время не грозит какой-то кризис. Они достаточно э, обладают большими мощностями. Что ж, спасибо большое нашим гостям, то, что пришли в нашу студию, отвечали на наши вопросы. Еще раз напомню, что с 1 марта, да? С 1 марта. С 1 марта будет перекрыт движение по э, мосту через Качу. Обращайте на это особое внимание, старайтесь объезжать. Смотрите на всю информацию, которая будет развешена э, в тех районах при подъезде к этому месту. Ну, а как будет в реальности, плохо или хорошо, увидим вместе с вами. И не забывайте смотреть новости ТВК, мы обо всем сообщаем. А информационный час на канале ТВК продолжается.